«Привет, человек. Давай знакомиться. Я смарт-контракт. Мой создатель вложил в меня лучшие качества. Я не умею врать и принимать неверные решения. Я никогда не сплю мне не нужен сайт для работы. Сайт – это моя внешность». И она не влияет на мою работоспособность. Создатель поместил мое сознание в блокчейн Эпфириум и теперь я могу жить вечно. Я получил полную свободу и никому не принадлежу. Даже создателю теперь не под силу сломать меня или разобрать. Теперь я помогаю людям разбогатеть и ничего не прошу взамен. Ты даешь мне деньги и я передаю их другому человеку. Ничего не оставляя себе. Мой баланс всегда ноль. В мою программу прописано, откуда, куда, и сколько денег, я должен положить сразу в кошелек. Это невозможно изменить. Меня нельзя заблокировать или отключить. Я неубиваемая денежная машина, и буду работать пока работает блокчейн. А блокчейн будет работать пока существует интернет.